Всем привет, ребята, с вами Нейм добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы поговорим об арабских мемах. Но пока мы еще не начали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий, потому что это поможет продвижению этого видео. Ну и также советую вам посмотреть мое видео «Подборка арабских мемов». Ссылка на видео будет самой первой в описании, либо же тыкаете в правом верхнем углу э, на подсказку и смотрите. Арабские мемы это когда на видео наложено много текста, смешных картинок, видео а также смешной видеоряд. Видео начинает терять свой смысл и а становится только больше и больше смешным. Самый часто используемый видеоряд можно назвать, например, рингтон арабской Nokia 1994 года. А также благодаря Among Us стали популярны видеоряды из имена этой игры. Когда начали появляться эти видео, практически невозможно сказать. Наверное, это еще 10 лет назад, когда на ютубе абсолютно всегда э, в рекомендациях, в трендах были одни лишь только практически арабы. Но мне кажется, это не так важно, потому что э, и без этого это все равно очень смешно. И после таких работ абсолютно всегда самые не смешные видео становятся максимально смешными, если добавить туда смешной видеоряд. Смешные надписи, смешные картинки, смешные видео и вообще все сделать максимально смешным как раз по стилистику арабских мемов. А также небольшие изменения моего канала. Теперь во время каждого видео будут появляться топ-5 самых лучших комментариев из предыдущих видео. Пиши свой комментарий и возможно он попадет в следующее видео. А вот и топ-5 комментариев из прошлого видео. суть таких мел практически не отличается и от видео. Тоже главное, чтобы э, на картинке было очень много текста, здесь сигнал на арабском, и чтобы была картинка тоже смешная. А там уже как дальше пойдет, можно и еще что-то там прифотошопить какие-то еще картинки. у у, -у аудио арабских мемов. это можно просто рассуждать вечно, это отдельная тема для разговора. Потому что э, абсолютно все, что ты туда не наложишь, это все становится максимально смешным. Как я и раньше говорил, самые часто используемые это рингтон арабской Nokia или же, допустим, также звуки из игры Among Us. Ну и также можно еще кое-что там добавить. Ча Чаще всего это, конечно, бывают еще... Э, звуки э, Разных э, Детских видео Там я уж не очень увлекался Что там Ну в общем, чтобы ты не, не добавил бы туда Это всегда будет все очень смешно Вот и на видео Подходит своему логическому завершению Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк Делитесь этим видео с друзьями А также пишите комментарии Ну а, а с вами был Name Channel И всем пока